Уважаемые киевляне и гости столицы, Федерация бокса города Киева совместно с компанией Вода Юэ и боксерским клубом Old School приглашают вас на Кубок Независимости, который пройдет с 23 по 25 августа на территории X-парка. На нашем турнире будут разыграны путевки на чемпионат Украины, а также победители получат денежные премии от спонсора турнира компании Вода Юэ. Ждем вас всех с 23 по 25 августа на территории X-парка. Будет круто и до встречи на кубке!